Привет, друзья! Сегодня я записываю переделку своей джинсовки. Я хочу, чтобы она стала более интересной, более трендовая, и чтобы, самое главное, она была мне по росту. Я хотела бы длину до талии. Во время примерки важно видеть линию своей талии. На мне сейчас джинсы с классической посадкой, поэтому я четко вижу линию талии и могу отметить а, ту длину, которая мне будет нужна таким образом я закалываю булавочкой с обеих сторон если вы делаете примерку вы также должны четко видеть где у вас линии талии например вы можете просто резиночкой завязать вокруг талии и будете видеть линию талии и какой длины вам нужна ваша джинсовка также я буду укорачивать рукава, видите какой длинный рукав, собственно, когда у вас невысокий рост, часто вещи вам длинноваты, что, собственно, и бывает со мной очень часто, особенно длины рукава, также булавочкой я закалываю нужную длину рукава. Перехожу работать на стол, место сгиба я отмечу мелком, и далее по, этому, по этой отметке я буду отмерять длину, на которую буду обрезать джинсовку. Я буду просто обрезать смело, без сомнений, без какой-либо обработки края. Будут обрезаны и низ джинсовки, и рукава. После того, как джинсовка подготовлена, рукава и низ обрезаны, я начинаю готовить декор. Декором у меня будут связанные крючком цветы и листики, которые я размещу в виде аппликации на одном из плечей, а вернее на кокетке джинсовки. Для вязания я использую пряжу альпина. Сати или сати, не знаю как правильно ударение поставить. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок в 50 граммах 170 метров. Я использую для вязания крючки двух размеров, 2 миллиметра и 2,5 миллиметра. В результате цветочки будут получаться разного размера. Я использую самые простые схемы. Для старта вязания я использую кольцо амигуруми и далее используются простые столбики с накидом или столбики без накида. Если вы умелые вязальщица, то никакого труда связать такие цветочки и листики вам не составит. Если вы вязать не умеете, то в описании я также размещу ссылочки на мои уроки. Если вы исполните, выполните, изучите эти базовые уроки, то связать такие листики и цветочки вам не составит никакого труда. Вот у меня уже готовы цветочки. Это самые крупные, поменьше. Раз, с разными крючками связаны второй вид цветочков, листики тоже разных размеров и вот такие вот еще бутончики бутончики связаны просто столбиками с накидом из одной петли и далее связана цепочка из воздушных петель после того как все детальки аппликации связаны я их постирала для того чтобы приожидала усадку и я расправляю на полотенце, выкладываю для того, чтобы детали высохли. Начинаю формировать аппликацию на кокетке. Сначала я делаю раскладку для того, чтобы увидеть, как она у меня должна быть впоследствии пришита. Вот таким образом теперь я приколю часть цветочков в основном те которые нижние я приколю портновскими булавочками большие цветочки пока откладываю в сторону потому что они будут пришиты поверх всей остальной аппликации и аккуратненько пришиваю белой ниткой таким образом чтобы все цветочки и листики были пришиты за центр и имели такой объемный вид это все комментарии которые я хотела сделать по поводу переделки моей джинсовки далее вы увидите примерку на мне мне результат понравился я в общем-то довольна и Этим летом я буду с удовольствием снова носить свою старую джинсовку, которая мне уже в старом виде очень надоела. Мне надоели эти грузные рукава с отворотами. Мне не нравилась длина. Теперь я довольна. Подписывайтесь на мой канал. Буду вам очень рада.